Привет, как дела? Недавно смотрела свои ролики с выставок еды и а, вспомнила, что я обожаю пирожные брауни. А, помните, я показывала, как делала их в Англии, но там что-то не получалось, какие-то они не такие а, у меня выходили. И недавно я нашла две плитки а, темного шоколада и решила, а почему бы мне не испечь снова пирожные брауни. Нашла рецепт в интернете, и так как я до сих пор не могу разобраться со своей духовкой, э, как там с ней обращаться, э, решила э, использовать сковородку. Сегодня покажу и расскажу, как я это делаю. Поехали! Итак, какие ингредиенты нам нужны? 180 грамм черного шоколада. Сегодня будем шоколад с орешками использовать. 180 грамм сливочного масла. 3 яйца. Мука 75 грамм. И еще будем использовать сахар. Сколько тут сахар нужно? 250 грамм. И 1 четвертая чайной ложки соли. Ну что, начнем? Итак, первым делом нам надо растопить черный темный шоколад вместе с маслом. Лучше его измельчить, чтобы он быстрее растаял. Растапливаем 180 грамм сливочного масла. И перемешиваем вместе с шоколадом. М -м -м. Начинает таять. Поехали. Вот так вот у нас уже. Начинает готовиться два ингредиента для брауни. Будет вкусняшка. Жду не дождусь, когда уже это все будет готово. Но пока это тает, мы разобьем яйца и добавим муки, соли и сахара. так Яйца мы разбиваем. Вот в этой полушечке можно. Яйца. Готово. Шоколадное масло у нас уже почти готово. Все, можно это уже выключить. Надо взбить яйца и добавить 250 грамм сахара. Сахар я измеряю стаканчиками. Обычно все стаканчики где-то по 200 грамм. Поэтому добавим один стакан сахара. И плюс еще немножечко. Одну кружку. Кружку, кстати, в Паумленде купила. На Рождество 6 штук у меня таких. Так, 250 грамм. И еще четверть. А баночку такую мама купила где-то, наверное, в Тике Макси. Кофе эспрессолоте капучино. Так, добавляем. Вспышку включим, чтобы получше видно было. Ну, что тут у нас получается? Так, это тоже закипает. Все, убираем с плиты. Пусть пока остывает. Надо, чтобы. Совместить две смеси, яичную с сахаром и шоколадную. Надо, чтобы шоколад немного подостыл. Ах, уже пахнет вкусно. Обалденно вкусно пахнет шоколадом. Еще надо добавить четверть чайной ложки соли. Силочь четверть. Много? Но ну, Это маленькая чайная ложка. Ну, хватит. Так... И сколько там? 75 грамм муки, по-моему. Сейчас посмотрим. И 75 грамм муки. Дальше что нам надо? Ну вот этот мы растопили шоколад. Яйца с сахаром смешать. И потом все вместе. Остывшую шоколадную масляную массу перемешиваем. И а как, ой, <laughs> не там. И что? И потом уже перемешиваем с мукой, так что муку мы добавим попозже. Вот такая должна получиться чача. -ча. Ну давайте замешаем венчиком. Убила Много. М -м -м, вкусняшка М -м -м. заливаем. Ну вот, у нас все слилось воедино. Яйца с сахаром и шоколадная смесь. Теперь это надо все взбить, яично-сахарную смесь. Растворяем в шоколаде. Мама у меня не любила брауни, которые я готовила в Лондоне, а тут первый раз, когда я приготовила по этому рецепту, съела и говорит: О, -о, "О, пожалуй, я буду любить это пирожное". Ей очень понравилось, и мне тоже. Я просто не могла сдержаться, чтобы достать еще один кусочек из холодильника за два дня. Съела все. Вместе с чаем выпила вот. и осталось добавить 75 грамм муки но сначала мы включим плиту опять и поставим сковородочки уже разогреваться пожалуй одну большую сначала потому что надо крышкой все-таки закрыть чтобы сверху она тоже подпеклась ставим сковородку на плиту Добавляем растительного масла. Растительное масло это оливковое у нас было, но мы переливаем растительное в бутылки, потому что в стеклянных бутылках растительное масло хранится намного лучше. О, я отражаюсь, я отражаюсь в растительном масле, привет! Так, ну теперь добавляем муку. 75 грамм это чуть меньше половины кружки, поэтому засыпаем вот такое вот количество муки. И теперь все это надо перемешать. Это сделать очень сложно, потому что жидкость уже вяжущая, еще надо втиснуть сюда муку. Но потихонечку начинаем перемешивать, чтобы жидкость стала еще гуще. Брауни, ну Но нормально. Сковородка уже готова, заливаем. Я рукой буду показывать, как по всей площади сковородки наливаем. Где-то сантиметр толщиной должно быть. Кстати, соду я в этот раз не клала, как в Лондоне, и получилось такое тоненькое пирожное, но, по, но нормально все равно. Вкусное и полезное. Так, все, а остальную массу мы на маленькую сковородочку используем. И что, закрываем крышкой? Поднимайся, поднимайся. Расти, расти, мою пироженка. Тем временем собака спит. Ждет, когда Настека будет пить чай. Да? Крошка? Крашечка. Зойчик наш. У нее целая постелька. Вот такая вот тут вот, вот, у нас. Под столом. А смотри, что у меня есть. А, какая вкусняшечка. Ой, вкусняшка, вкусняшка. Да. Вот такие вот мы ленивые дрыхнем под столом. Пока нальем кофе. Чтобы пробовать с брауни. Вот такую вот кружку. Я купила в чарити-шопе и теперь всегда из нее пью кофе. Завтрак у Тифани называется. Так, ну что, посмотрим, как у нас тут готовность. Все, готово. Надо так, чтобы он немножечко не застывшим был тортик. Обалдеть, какая красота! Мой любимый Брауни уже почти готов. Так, ну оставшуюся смесь мы насыпим на эту сковородку, пусть она готовится, а мы уже будем пробовать первый, блин, первый торт, и даже не комом. Кстати, недавно я еще открыла для себя булочки с корицей, стала, нашла рецепт и стала делать вот купила корицу в ленте и думаю, может быть, к брауни немножко корицы присыпать. Получится наверняка пикантный вкус. Попробуем. Надеюсь, не переборщу со вкусом. Потом расскажу. М -м -м. Брауни с корицей. Очень вкусно наверняка будет. Сейчас попробуем. Ну вот и второй тортик готов. Первый хотела выложить при помощи лопатки на тарелку. Но он такой большой, что не выкладывается. Поэтому сейчас мы его порежем и на маленькую тарелочку упакуем. Вот такой вот кусочек Брауни получился. Очень сочный, шоколадный, красивый. Будем пробовать сейчас. Кофе мой уже подостыл. Сейчас будет дегустация. Большой тортик пришлось порезать кусочками. Вот так он выглядит в разрезе. Вот такой вот он брауни от англичанки. Ну что, пришла? Пора пробовать? М -м -м. Боже, это так вкусно. М -м -м. Помните рекламу Баунти райское наслаждение? Так вот, Брауни райское наслаждение. Супер! Ну вот и все. Вот таким вот было приготовление пирожных брауни. В следующий раз я покажу, как делаю булочки с корицей. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!